Всем привет! Вы на канале VNG Build House. Напомню, что мы семейная пара, которая строим дом и нашу жизнь. И сегодня у нас волнительный момент. Мы будем подавать давление воздуха в систему теплого пола, в нашей душевой. Ребята, для того, чтобы подать воздух в систему теплого пола, нам необходимо опрессовать концы трубы. Вот, посмотрите, мы сейчас покажем. Есть два конца. Смотрим, да? Первый. К сожалению, у нас не было uh -huh. а, пресс-шайб для данной системы. И а, нам пришлось придумать все на коленке. А, здесь про простой болт, а, а, обжат шайбой. Uh -huh. И во второй а, быстросъемный разъем а, для подачи воздуха. А если, ну как бы это есть, это да, это где продается? В магазинах, в обычных? Что ну, нужно купить? Ну, быстростоянный разъем, да, можно купить. и болт обычный. Здесь у нас труба на 16, и, соответственно, uh -huh. на 16 болты. На 16 болты, ну отлично. Так, и дальше что? То есть, А вот для чего это надо, вот эта вот труба большая, ну, вместе с этими штучками? Ну, сюда будем подавать воздух, а здесь, чтобы не вышел воздух. Сюда. А, ну давай попробуем. Волнительный момент, конечно. Все. Так, что мы для этого делаем? Ну, У нас есть вот такой вот компрессор. аппарат, компрессор. Сейчас подключаем и угу. вот здесь. Вот. Сейчас будем подавать давление до трех атмосфер. Угу. Сейчас, минуточку, я покажу, где мы подключаем. Еще раз, вот мы там соединили давление пошло так смотрим смотрим давление у нас пошло до трех атмосфер делаем давление что-то зашипело ну, вот мы подали три атмосферы можно, можно я покажу, где у нас это вот показано, что это три, а вот вижу, все отлично. Это на вот этом вот, так. правильно, аппарате, у нас три атмосферы. И пойдемте посмотрим, да, можно уже идти в душевую, я надеюсь, к нашим вот сюда. Так, а где у нас шипит воздух? А где-то шипит. Но мне кажется, это не в душевой шипит. А я где-то его слышу вот здесь. А, вот здесь вот, точно. Думаю, где же шипит? Что делать? Может, выключить или нельзя а теперь выключить? не идет, у нас здесь. То есть, они, получается, давление не идет. Выключим. Выключаем. Вот поэтому, наверное, лучше покупать все-таки в магазинах, уже готовые. Но мы просто не заехали сегодня. Потому что надо внимательно тут хорошо, наверное, закручивать. Сейчас не будет бах. Нет, слава богу. сейчас Итак, мы ставим пластиковую заглушку новенькую. Вот, ее опять закручиваем. Попытка номер два у нас сейчас будет. Да, не сорвет ли эту заглушку. Ну, может быть, еще раз посильнее закрутить. Сейчас попробуем запустить воздух и посмотрим. Ну да, попыточка номер два. Так, у нас нет, давления есть давление, хватает. Ну что, делаем заново. Угу. безопасность тоже превыше всего а у нас поменялось? там ну, почти три еще нету три смотри а, потому что три. я да у да, нас есть угу. все теперь у нас ничего не шипит так слушаем тишина все нормально посмотрим что у нас с трубой можно туда пройти? Да, конечно. Я сейчас хожу тут по сетке. Слушаем. Давайте тишину устроим, минутку. Все отлично вообще. Слава Богу. Потому что мы очень переживали. Это был волнительный момент. Я перед, этим, перед началом видео не говорила об этом, но меня напугал Геннадий Алексеевич, мой прораб. Он сказал, что может быть большой взрыв. Бух, И что все может вообще накрыться. То, что мы делали, да? Нет, просто боялись, что сорвет трубу с пластиковых зажимов, с хомутов. И это было бы чревато чем? Ну, пришлось бы все заново переделать. Ага, ну все, слава богу, да. Потому что вроде бы мы тут все хорошенечко накрутили. Ну, отлично! Ура! Дальше! Продолжение следует. Все, потом будем. Сейчас мы спускаем угу. Так, спускаем. И потом, что мы дальше будем в следующем видео делать? Будем заливать пол. Стяжки, угу. делать пола. Будем делать стяжку пола. Ну, на сегодня все, ребята, всем пока. Я думаю, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, кто нас поддерживает, очень приятно читать комментарии. Спасибо, спасибо вам огромное всем. Ну, ничего нет невозможного, двигайся, чтобы сохранять равновесие. Пока!